Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья! Александр Смирнов с вами и команда GMC в обороне Лоу Хакерс в атаке. Это шоу-матч, в рамках которого команды просто решили определить, кто сильнее. Александр, приветствую тебя и всю аудиторию. Выздоравливай, пишет Родора. До большое-большое спасибо. Ну а у нас здесь пистолеточка начинается. Команда Лоу Хакерс вываливают на второй мидл и очень быстро занимают позиции на коврах. Начинается проход на точку А, собственно, который, кстати, в упоре никто не удерживает, что очень и очень рискованно с точки зрения команды GMC. Первый минус от лоу-хакеров и гибель игрока обороны, к сожалению, уже, естественно, безответная гибель, потому что игроки атаки заняли все максимально хорошие позиции, тем более, как вы видите, еще и даже подсадки здесь в сайде используются, то есть... Ответить молниеносно за гибель товарища по команде не удается. Тем не менее, три, сразу три минуса от игроков GMC. Кинг и Коба остаются вдвоем. Конечно, здесь ситуация хреновенькая с точки зрения атаки. Коба! Вот это Коба! Врывается, но бомба-то была поставлена совсем не там, где ожидал ее увидеть Коба. И как результат всех этих действий на табло 1-0, потому что игрок команды GMC успевает таки снять... Этот пакет Ну и, в общем, 1-0 Давайте знакомиться с составами команд Они на ваших экранах Команда Low Hackers Это Коба, Кинг, Вязаный, Куш И... Дурачок, будем называть его, наверное, так В команде GMC сегодня выступают Не верь мне Sugar Mummy В общем... Сахарная. Сахарная, короче. Шугар просто будем называть. Собственно, этот персонаж уже участвовал как-то раз на моей трансляции. Персонаж, поэтому будешь снова Шугаром. Дед Маус, Энкси, и. И вот эти... я не знаю, как прочитать это. Окси, Окси и Гронлинт. Или как? Ну, в общем, Окси Окси, так, наверное, называть все-таки и будем. Так будет, во всяком случае, всем. Чуть более понятно, чем, ну, если я буду говорить ⁇ Оху-оху ⁇ Уху-оху, скорее всего, не самый правильный вариант произношения данного никнейма. А всем, кто сейчас находится на прямой трансляции, дорогие друзья... Большое-большое спасибо за то, что вы пришли и приятного вам просмотра Но сейчас вы могли заметить краешком глаза, как Кинг получил в голову от вражеской снайперской винтовки Коба выхватывает флешку, но на его удачу, в общем, никто под эту флешку ковры чекнуть не решился А ведь ему даже и как бы отворачиваться было особо некуда ну, здесь, конечно, кучу демейдж он в себя принимает. Куш остается последним. По нему есть информация, что он смещается к точке Б. А, сегодня сколько карта будет? Сегодня будет одна карта, дамы и господа. Только один матч на карте The Inferno. Ну что, куш один в 3. Его уже, собственно говоря, зачекали. И, тем не менее, Куш, посмотрите, еще пытается зубы показывать, да, и зубы-то у него такие хорошенькие Покусался, погрызался, но, к сожалению, без победы, чего не поделаешь, это 2-0 для коллектива GMC, пока начало... Малость чуть более воодушевляющая, нежели для лоухакерс. Добрый вечерочек всем, девушка-менты. Вам тоже большой-большой привет и хорошего вам настроения. Приятного просмотра и всех-всех-всех благ, как обычно. Странник 2095. Привет, бро. А игра Таджикистана будет. Привет, будет когда-нибудь, но это не точно. К сожалению, я не обладаю данной информацией. Ну и всем остальным, кто отписывался в чатике. По привету, дорогие друзья. Ну что, раунд через ковры от Лоухакерс, но здесь тогда будет железный прям прием от Окси. Окси. Нет, не будет. Неожиданно, но железного прям уж железного при железного прием не будет. Камазян, приветствую. Медитатор, тоже приветствую. Итак, первый минус был сделан и погиб первым игрок обороны. Ответного фрага, кстати, пока что не поступило, но вот теперь сразу два поступают в копилочку команды Лоу Хакерс, погибают и Шугар, и Энкси, и, в общем-то, ситуация становится равная 2 в 5, и о каком-либо равенстве здесь уже, конечно, говорить не приходится. Дэд Маус, отличный хэдшот с Дигла. и можно забрать, попробовать еще одного, и удается таки вырубить кобу, я аж теряю до речи, дамы и господа. К сожалению, с дураком перестрелку Дед Маус уже выиграть, разумеется, не в силах, ну а двуххэповый, не верь мне, попытается спастись э, на точке П, и засейвить свою снайперскую винтовку. Ну а это, само собой, 2-1. Как здоровье ваше, Александр? Да бы и получше на самом деле. В принципе, не сильно, как говорится, жалуюсь. Но... А, можно было бы лучше прям. Сегодня, я бы, наверное, даже сказал, из всех дней, которые я на данный момент болею, сегодня самый тяжелый день с психологической точки зрения. При том, что я даже как бы ходил сегодня к... В общем, в клинику и сделал э, компьютерную томографию легких, э, которая не выявила не выявила поражение легких ковидом. Э, То есть мне повезло, так скажем, ковид до легких не добрался. Он немножко мне охреначил бронхи, но при этом при всем я по-прежнему вроде бы как, ну, типа, легкие мои целы. Но понимание того, что у меня, черт возьми, этот диагноз поставили, просто точит меня изо дня в день. Просто я каждый день с дикими болями в груди живу, которые вообще непонятно откуда просто появляются. Это фантомные боли и панические атаки, вызванные просто страшным диагнозом. Поэтому я стараюсь пить побольше успокоительных и как можно больше времени проводить, в общем-то, в горизонтальном положении. Что, честно сказать, делать, конечно, проблемно. Ну а сейчас, дамы и господа, извините, пожалуйста, за такое лирическое отступление. Отбежал я далековато, увы, увы. <свист> Совсем не про Counter-Strike мы сейчас с вами разговариваем Но здесь и говорить, в общем-то, не о чем Лоу-хакерсы зашли на точку Б, Выиграли одну всего-навсего перестрелку Которая, в общем-то, позволила игрокам атаки выиграть данный раунд и сделать счет 2-2. Для начала для лоу-хакерс в целом неплохо. Ну, учитывая, что они взяли и проиграли пистолетный раунд, э, начало, казалось бы, было достаточно дефолтное. Но нет, нет, все-таки лоу-хакерс с появлением девайсных... Э, с появлением девайсного раунда смогли что-то где-то даже и немножечко изменить. Юра, приветствую! Стоп, Макс, приветствую! Скоро закажу матч. Так, Пайнзор закрыли. Ух, ничего себе! Ну, будет здорово, если я действительно Такое увижу Саня, брат, добрый вечер Толик, приветствую и вам того же вечерочка добренького Дэдмаус закрывает Кинга Следом забр... забирает Вязаного Но размены Размены, об которые спотыкаются игроки команды Лоухакерс при выходе на точку А Естественно, их оттягивают Ну, приблизительно на начало следующего раунда В силу того, что остался только лишь дурачок Из CSGO с 82 хелспоинтами Ну, слабо как-то верится в то, что это... Клач, best clutch ever, там и все дела, но попытается, попытается наверняка, хотя вы сам видели, там просто разорвало, просто разорвало дурака из CSGO, туда и хаешка прилетела, и куча игроков обороны туда забегали, все его расстреливали, все его били, и никто его не любил, к сожалению, в этом раунде. Всем доброго времени суток, с прошедшим всех, Теск приветствую, и тебя тоже с прошедшими праздниками. Что ж, теперь уже без девайсов э -э, Команда Low Hackers, ну, частично без девайсов Частично, конечно, какие-то автоматы ребята все-таки успели урвать И даже снайперская винтовка там имеется, но она подобранная, на это внимание не обращайте Однако Дед Маус, э -э, ну, просто в соло Просто сольная партия одного игрока Разваливает кабинетики, он, будь здоров, настолько будь здоров, что у команды Low Hackers даже один игрок вылетел Коба просто сказал, что я, я не буду такое терпеть. Ну, тут, собственно, сбор информации и не более того. А, Вязаный. Позволяют сейчас игроки обороны, в общем, отыгрывать э, вязаному... Контрстрайк, который выгоден скорее Игрокам атаки, да, то есть сами начинают Его пушить, но впоследствии вроде бы Разобрались, как бы никто никого а, В результате просто так Неоправданно не потерял А еще сушит дико, вот и Это прям самая, наверное, большая проблема Простите, дорогие друзья, но, но сушит Просто дико, как будто каждый день Такое ощущение, как будто вчера Я просто целый день пил Спиртное, разумеется Но это совсем не так а, Но ну, сушники дикие какие-то Вообще какое-то состояние непонятное Не болейте, ребят, ковидом уж тем более не болейте а, Потеряна точка Б Причем, судя по всему, безвозвратная И у команды лоу-хакерс Здесь действительно на точке Но ну, не может возникнуть проблем Я не вижу ни одной ситуации, в которой Можно было бы эти проблемы хоть как-то создать Ну, Энкси здесь, конечно Забирает Кинга Который в тыл в тыл заходил игрокам обороны. Но там, опять же, потери тоже не совсем соизмеримые Ну а как результат, минус со снайперской винтовки от Куша или Куша. Ну, а счет становится 4-3. Постепенно лоу-хакерс пытаются, конечно, догнать своих оппонентов Но визави тоже не пальцем деланные, что называется И, в общем, стараются держать э, хоть какое-то маломальски приятное расстояние И хотя бы на несколько матчпоинтов, хотя бы даже на один, но все-таки держаться впереди Я, конечно, считаю, что играть в обороне нужно чуть более уверенно, нежели сейчас себе позволяют играть GMC Однако и лоухакерс тоже списывается со счетов я бы все-таки раньше времени не стал Потому что ребята действительно играют нагло. Нагло. Флешечка, не флешечка, прошу прощения. Дымочек на мидл. И тут почему-то, непонятно для меня лично почему, Дед Маус не сумел спасти своего тиммейта. И вместе они погибают, как и надежда выиграть этот раунд у команды GMC, потому что Энкси где-то на споте Б. И это снова речь о сейве. Ну, тут только сейв, и другого, в принципе, ничего. Ну, скорее всего, не дано, и это, наверное, логично. В общем-то, 4, получается 4, дамы и господа, и это временный ничейный результат Я бы с радостью снова посмотрел ваши битвы, никогда бы не подумал, что мне так зайдет женский КС, уж извините Если будет, надеюсь, они будут у Александра на трансляции Я бы, товарищ Радо, тоже очень сильно, конечно, надеялся на то, что если подобный ивент будет снова, то мы его все вместе посмотрим Надеюсь, так и будет. Ну а сейчас с двумя хп Энкси, вероятнее всего, засейвиться не успеет. И это гибель. Гибель, гибель, гибель. Ужаснейшая гибель. Запинали за ящиками. Ну и пауза в исполнении коллектива GMC. Позвольте воспользоваться этой паузой. И в том числе передохнуть немножечко и помолчать. Уж я надеюсь, за 48 секунд вы по мне не соскучитесь сильно. И тут только я был готов заговорить, как сразу неожиданно бабац, и и вторая пауза, елки палки Но я немножечко передохнул, поэтому, в общем-то, если у вас есть какие-то вопросики, пользуясь этой самой паузой, вы, конечно же, можете их мне адресовать в чатик, я по возможности все ваши вопросы, которые увижу в чатике, отвечу. Такой же КС, только женский, отвечает девушка-мент. Ну, тут я, наверное, не согласен. Все-таки КС был действительно интересный. И во многом интереснее мужского counter причем на порядок. Так что тут вынужден не согласиться. КС не совсем такой. Саша, чатик, привет. Как делишки? ведь приветик. Ну, сегодня, честно скажем, так себе. Бывало, конечно, и получше. И все эти дни предыдущие тоже, в принципе, бывало получше, но но, дамы и господа, но а -а -а. жуткая, как говорится, и неприятная болезнь все-таки свое пытается забрать и, как минимум, если уж не физически меня терзает, то психологически уматывать будет здоров. Что ж, очередной раунд, девятый, обе паузы закончились, э, взяты они были, кстати, командой GMC, ну и если они были взяты из-за того, что Шугар э, стоял АФК, то сейчас, я надеюсь, стоять АФК Шугар, ну, в общем, не будет, и, как вы видите, сейчас, находясь на точке Б, уже очевидно, что он не АФКшит в этот раз. Привет всем любителям 1.6 из Нукуса, пишет Толик, и Толику тоже большой привет, и всем Нукусовцам тоже. Ну а сейчас э, раунд с диглами, да, у команды GMC, как вы можете заметить, только лишь 5 пистолетов, и в виде пистолетов у каждого игрока обороны выступают диглы. Ну а у команды Low Hackers, там я уж молчу, там чрезмерно огромное количество снайперских винтовок, если быть точным, там 3 АВП И я думаю, что вот это сейчас, кстати, может сыграть на руку команде э, GMC, однако после разменов в итоге все-таки... Непонятно, что и как, и кто кого круче здесь окажется Шугар вместе уже нет, прошу прощения, Шугара больше нет Окси последний 85 хп в его лайфбаре Визуальный контакт с соперником Выстрел, ну так, типа разминулись выстрелами попытках, ничего себе вот эта заявочка Короче, хедшот, минус коба Ну и тут, в общем, один в два один в два, разумеется, с попыткой сейва, ибо нет возможности что-либо выбить, хотя времени, положа руку на сердце, более чем достаточно. Но, конечно, стоит учитывать факт того, что позиционно лоу-хакерс такое проиграть, ну, вообще, мне кажется, никакого права не имеют. Ну, как результат, вы сами все видите, это... 5-4. Вперед вырывается команда лоухакерс. И да, это ребята, которые находятся. Находятся, простите, находятся, конечно же, в слабой стороне, да. Атака иногда тоже делает какие-то приколюхи непонятные, причем. То есть, вот большинство людей проголосовало за GMC в чатике. Тем не менее, лоухакерс пока что оставляют лидеров голосования позади. Ну и снова точка Б, по всей видимости, э, становится местом, так скажем, где будет происходить э, жаркая битва или не будет происходить жаркая битва, потому что тут как-то э, до битвы особые игроки обороны не доживают. Шугар и Энкси остаются вдвоем, но здесь Энкси, если еще и пытается кого-то забрать, то забирает, даже забирает, Даже получилось сделать минус, окей Но Шугару-то нужно 1 в 2 вытаскивать А вот один в 2 ситуация Это уже категорически, конечно, неприятная При том, что Коба есть со снайперской винтовкой И, в общем-то, это Ну, контроль на дальних дистанциях на точке Б Вы сами понимаете, да, что Какие здесь при ретейке нахрен дальние дистанции Поэтому дело заканчивается игроком, у которого был автомат Калашникова в руках, и на табло законные 6-4 команда Лоухакерс закрепляют свое преимущество, которое, в общем-то, конечно, не такое уж и явное, но, согласитесь, есть. Все-таки какое-то небольшое преимущество, пусть даже там по каким-то взятым раундам, но уже, уже присутствует, и это уже очень сильно радует. Снайперская винтовка и куча калашей у команды Лоу Хакерс, в общем-то, как и должно быть у любой уважающей себя атаки, которая берет два раунда к ряду. А вот у GMC, в принципе, все как и должно быть у классической обороны. На что хватило, то и купили. Есть и АВП, и ФАМАС, и все это вроде бы как замечательно, но работает ли все это в связке? Вот тут уже, конечно, вопрос позиционный больше. Ну, вязаный. Вязанный сразу прям первой же пули, по-моему, получил Губин. Но умер не от вершота. Ну а Коба остается в результате выхода неудачного на точку А. Один. Ну, вот это уже моментще в стиле Юры Кода. Э, я думаю, вы все знаете Юру Кода. Так вот он на трейне делал то же самое. Он... Просто пошел и уничтожил сглока вообще всех, кого только мог уничтожить. И выиграл раунд. Посмотрим, сможет ли Коба повторить. Ну, уже не сглока, но тем не менее. Близок, близок. И, кстати, своп-девайс у нас произошел. И Маус прекрасно, конечно же, слышит передвижение соперника. И понимает, что это точка Б. что иное, а именно точку Б решает разыграть Коба. И времени ему, конечно же, на постановку бомбы... Более чем достаточно, и затащить такое, в принципе, теперь позиционно, ну, должно быть, достаточно легко. Дэд Маус, тем не менее, до последнего думал, что соперник может вернуться. Но, конечно, Коба занимает позицию в рукаве, что очевидно. Откуда еще ждать соперника? И дожидается непонятно с чего. вдруг Дэд Маус решил, что на таких таймингах адекватным решением было бы просто взять и открыться с ножом под рукав. Ну, как итог, 7-4, в общем-то, тут уж нельзя, конечно, сильно ругаться, так как я все-таки комментатор, и кто в тех или иных моментах выигрывает, мне лично все равно, но, согласитесь, сыгранно было грязновато, конечно, сейчас мог побороться этот маус за победу в раунде, и скорее просто именно сдался без борьбы. Ну, а оборона в целом неплохо прокидала мидл, неплохо попытались какие-то даже перестрелки где-то навязать. По лайфбарам, короче, они пока что в выигрыше. Но вот здесь вопрос том, что то, что девайсов-то вот нет. И Окси, попытавшийся этот самый девайс забрать, в результате просто получил, ну, к сожалению, кил в свою статистику. Ну, а следом размен от Шугар. По-прежнему война за девайсы на винте все-таки происходит, Но Шугр не успевает пережить перестрелку с Кобой И Коба снова остается один против троих И практически против тех же самых соперников и Тут, конечно, будет... Мне кажется, тяжеловато выиграть При этом еще и хаешка достаточно неплохая прилетела В общем, у Коба чуть больше половины лайфбара бара. такое выигрывается крайне редко, хотел я сказать Но, как вы видите, на практике Такое не выигрывается, как минимум, в рамках этого матча Да, Витя, я согласен, с Юрой бывает и такое К сожалению, и такое тоже можно иногда увидеть Что поделать Но это не сказать же, что прям Трагедия, трагедия Ну, не получилось и не, не получилось Всякое бывает Главное, раунд выиграли, да? Раскидывается точка Б. В очередной раз лоухакерс э, пытают свою удачу именно на этой точке. Но там Дед Маус, которого я не успеваю включить, потому что он уже, к сожалению, погиб. Вновь точка Б потеряна. И снова, снова, наверное, я повторюсь. Почему снова? Потому что еще на предыдущем матче команды GMC я говорил это. Ну, плоховатая оборона, как минимум, на точке Б. Ну, вот все в целом неплохо. Худо-бедно, но играли. На каком-то уровне, так скажем Который сами себе выставили Такой уровень и держали Но, но, дамы и господа Точку Б все-таки постоянно отдавать Мне кажется, не к лицу Любой обороне и уж тем более Команде GMC да вообще нет, не только GMC, любым Вот вы видите, как Окси наваливает Наваливает по-царски Но, к сожалению, времени-то нет Коба у нас снова вылетает И вместо него добавляется Никто не добавляется, уже вернулся Сам Коба, собственно говоря Ну, победа в первой половине досталась команде Лоу С этим уж ничего не поделаешь Что есть, то есть Ух, наконец-то успел Здорово, брат, как ты? Вот эфир Рустам, привет, рад, что ты успел на трансляцию Uh, я, ну, можно было бы и получше, ну да ладно. Согласен, бывает, просто удивило мальца. Ну, ладно, это ничего страшного. Ну, малость, да, я согласен. <с> Ошеломительное, удивительно. И, в общем-то, я даже решил такое без внимания оставить. Кинг! Минус. Энкси, но Окси где-то пытается сделать хоть какие-то размены на банане И Кинг в результате прорывает оборону точки Б При этом основной выход идет на точку А Сейчас э, команда Лоу Хакерс, как вы можете догадаться Это несложно догадаться, делают едва ли не фейк И более того, засылают очень неприятного игрока Потенциально в спину соперников, Дед Маус, конечно, не был в той самой позиции, где к нему должны были заходить в спину. Но, однако же, однако же, даже в перестрелку на 20, в общем-то не не удалось выиграть со старым соперником. С первым-то, вроде бы, как выиграл. А вот второго забрать не вышло. Ну, там, естественно, позиция уже у игрока атаки была более амбициозная, более играбельная. В конкретном контексте что-то меня сегодня прям совсем подтраивает, ребят. Это на КВ-сервере сейчас идет или запись. Это тоже запись, к сожалению, это запись. А, прямой эфир данного матча проходил. Не помню, когда. Ну, в начале января, в общем, прям совсем-совсем в начале января я, по-моему, еще а, не стримил. Дед Маус человек-дигл этого матча. Вот, кстати, статистика, я вам совсем забыл, статистику показать. Но покажу, ладно, в конце раунда. Тем более, на фасткапе она все-таки не сбрасывается. Куш. Остается один. 58% э, лайфбара. <звы> Хороший хэдшот. Минус анкси. Ну и тут не верь мне. 85. Простите. 58. Отличная хаешка прилетела. 58 против 43. И куш здесь просто... Да ладно. <свы> гениально. Практически гениально переигрывает э, соперника игрок атаки. Но в последний момент... Оп, и неожиданный поворот судьбы. Не верь мне, ставит хэдшот и выигрывает данный раунд для своего коллектива. 9-6. Статистика, как я уже говорил на ваших экранах. 18 на 12, что самое примечательное, как мне кажется, это Дед Маус. Почему это примечательно? Потому что практически все килы были сделаны с дигла Ну окей, на каком сервере? На фасте... Да, на фа... этот матч проходит на fastcup.net. Ну, проходил точка. А Минус Энкси. И минус Вязаный. То есть это авторы фрагов, простите, дамы и господа. Сегодня что-то я прям действительно... Плох. Плох, как бы, с точки зрения комментатора. А, ну, игроков обороны в результате продавливают, что самое забавное и интересное. Здесь а, замечают подсадку, и это очередной минус от игроков атаки. Вязаному предстоит вытащить, не предстоит вытащить. Все достаточно просто и легко. А, 9-7. Вытаскивать ничего не надо. Зачем что-то вытаскивать, если ты можешь просто погибнуть? А в начале января... Так... А, в начале января тогда любые вопросы по скиллу и игре отпадают автоматически, пишет Витя. Согласен, ведь, Согласен. В начале января, мне кажется, вообще никого нельзя обвинять за то, что он где-то кого-то не убил. Это же начало января. Там хорошо, что... Спасибо, что проснулся утром, как говорится. Даблкил от Дед Мауса, дорогие мои друзья. Кинг и Коба уже, к сожалению, погибли. Ну и следом связанный а, погиб. Блин. Я так и не успел включить э, «Не верь мне». Он успел сделать два минуса, но я не успел вам их показать. Простите, дамы и господа. Мне вот здесь, кстати, недавно совсем в чатике... Не в чатике, простите, а в комментариях написал один человечек. И он написал, что э, в целом ему вкатила моя работа, но не вкатил сам матч. Э, с точки зрения чего? Килов практически нету там и так далее и тому подобное. Но действительно, все-таки в 1.6, тем более будучи в будущем состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Очень тяжело ловить вообще какие-то фраги, какие-то попытки куда-то выйти. Тяжело действительно. Ну и здесь приемочка. Приемчика на 5 с плюсиком, я бы сказал, дамы и господа. Стак на точке Б э, от команды Low Hackers. И этот стак работает на все 200%, так как ситуация 1 в 1. Куш с 30% здоровья, но не верь мне, в очередной раз его забирает. Вот ну, не удается затащить кушу против э, неверующего, ну или человека, которому лучше и не стоит как бы верить. В общем, я не знаю, как правильно трактовать его никнейм, но что есть, то есть. 9-9. Очень, очень, кстати, близненько и очень интересно сейчас было сыграно лоу-хакерсами. Вот почему я и говорю, что на антиэкономических раундах... Э, простите, на экономических раундах э, иногда целесообразнее сделать... Все-таки как раз э, стак на одной из точек. И это сработает чуть чаще, чем остальные какие-то типы стратегий. Ну, снова точка Б. Излюбленная позиция уже не только команды Лоу Хакерс, но и коллектива GMC. И здесь Маус принимает вообще волевое решение просто пойти пушить соперников. Два минуса от него, минус от Окси. И куш последний, а куш почему-то даже как-то и не шел по направлению спота Б, И правильно сделал на самом-то деле. Делать там глобально совсем нечего. 10-9. Как участвовать в турнире? А, смотри, Кома. Изи вообще. Берешь, собираешь команду, ищешь турнир, регистрируешься на нем, участвуешь. Профит. Ну, это если в двух словах, разумеется. Где искать турниры? Это fastcap.net и социальная сеть ВКонтакте. Вот там, собственно говоря. Ну, Куш, притаившийся как воробушек на фонаре, сделал фраг. Далее получил размен от Окси, который, как вы могли заметить, впоследствии взорвался. От... C4. 10-9, да, я ранее уже говорил, но еще раз на всякий случай напомню. Это, скорее причем, напомню я больше даже себе, чтобы не забывать. Потому что не обращайте внимания, что табло передо мной, я ни хрена в нем на самом деле уже не вижу. Разница в один матчпоинт, и команда GMC штурмует точку А на вражеском экономическом. Да, диглы у лоу-хакеров и ничего, в общем-то. Сверхординарного в этом нет Потому что предыдущие раунды, ну, мягко говоря Успехом-то не увенчались Кинг, отличный хедшот, минус Энкси Но вот не удается забрать Окси а, Однако же Коба где-то еще один хедшот сделает И вот так вот вроде бы в час по чайной ложечке В теории получается делать какие-то минусы да. То есть выйти на ситуацию 1 в 3 Это всяко лучше, чем а, играть ситуацию 1 в 5 Но, конечно, отсутствие девайсов Возможно, отсутствие морали Возможно, отсутствие тимплея или чего-либо еще. Конечно, всегда будут вносить минус в копилочку игрока того или иного. Ну, а он уже со своей колокольни будет целенаправленно раскладывать свою собственную команду по полочкам. Да? То есть, как известно, если один из игроков тельтанет и попытается всем своим товарищам по команде сказать, что он тельтанул и тельтанул, то он на самом деле из своих тиммейтов. То это будет очень плохо, как правило, это приводит к поражению прям дичайшему, дичайшему. А, кстати, дамы и господа, хочу анонсик завтра, на завтра, точнее, дать небольшой. Буду завтра проходить, если буду себя хорошо чувствовать. Важная поправочка, теперь ее точно нужно применять. Так как я могу начать себя чувствовать внезапно хреновенько и. Согласитесь, лучше полежать, нежели через силу стримить. Так вот, завтра будет внеплановое прохождение игры, которая называется Insomnes. Игра вышла вот совсем недавно, на предыдущей неделе, то ли в пятницу, то ли там в субботу где-то. В общем, совсем недавно вышла. И так получилось, что у меня есть ключик от нее, и мы, в общем-то, ее... Завтра пройдем, если все будет хорошо, повторюсь. Ну а сейчас команда GMC снова пытались сделать раунд под точку Б. Под точку А тоже, в общем-то, были попытки, да, но вы сами можете заметить, насколько успешные попытки это были. И по шкале от 1 до 10 я бы, наверное, оценил в двоечку, да, потому что, ну. Ничего, вообще ничего вменяемого и разумительного не получилось Когда был-то женский КС? Женский КС был... Ой, в декабре, вот в прошлом месяце Там на канале можешь посмотреть турнир от... Женский, короче, турнир Там модельки еще по... на превьюшках, ж... женские девочки Можно заметить Приветствую вас, люди, и самый лучший комментатор вселенной, енот, приветствую вас, многоуважаемый мой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, большое спасибо за такие прям яркие-яркие э -э приветики, они прям очень яркие, аж согревают в эту холодную зиму. Напомню, ХК Ван Лав, ХК Ван Лав, согласен, Юра, ХК, да, кстати, ХК сейчас будут участвовать в турнире, в котором будут участвовать ребята из команды Time Factor, в котором будет участвовать еще много-много разных команд, и этот турнир я буду полностью комментировать э, для вас, дамы и господа, он будет он проходить, кстати, по формату Double Elimination, с верхней и нижней сеточкой, а ссылочку на этот турнир вы можете найти у меня в группе ВКонтакте, а ну, здесь... Э, Мои полномочия, все. Очередное, наверное, где-то балло на два попытка занять точку Б, потому что, ну, совсем ничего. Инсомнис, Саш, так называется. Да ведь все правильно. Это инди хоррор а, Именно да. Именно Инсомнис я хочу обратить внимание, потому что может выдавать Яндекс и пытаться, например, пытаться исправить название на Инсомния. Но нет, в конце именно буква S. <Свы> Ух ты! Вот это выхватил сейчас Кинг Люлей от своего соперника. И в паре с Энкси. Окси, Окси и Энкси. Как будто бы родственники пытаются занять ребра, что им, в общем-то, удается, потому что им никто банально не мешает. Вязаного здесь же подхватывает все тот же самый Окси. И как результат, Окси и Энкси спокойно выигрывают этот раунд вдвоем. Остальные тиммейты им как бы и не понадобились. Ну, разве что кто-то где-то в размен сыграл. Турнир ПКС 1.6, женский эпицентр. Да, енот-зверь абсолютно правильно написал. Если загуглить вот эту штуку, то можно найти э, записи матча. Извиняюсь, чатик, почти не смотрю матч, больше слушаю. Иду в магазин и попутно тут. Юра, главное смотри под ноги. Потому что можно упасть и нормально так упасть можно. А Самая главная осторожность во всех делах. Оп! Пачки. Здравствуйте, дамы и господа! Даблкил от Кобы залетает сейчас в Окси и в Шугара, а следом Кинг уже играет на подборе ребер и подбирает в ребрах неожиданно Дэд Мауса. Не верь мне, последний, где вообще базируется игрок атаки, вот же он. Минус Коба, ну тут уже, естественно, на понимании второй килл дается минус Кинг. А вот что дальше делается? Дальше понимание это начинает постепенно заканчиваться, как, в общем-то, и угасающий лайфбар, 37% здоровья, ну вот прям в натяжечку, как говорится. В натяжечку. Выиграть-то можно, но там есть АВП, например, да? У какие тайминги. Куш просто пропускает соперника, по сути, на зелень. Сейчас, не верь мне, мог бы спокойно проходить через зеленку. Но нет, это совсем не то, что нужно было сделать. И, не верь мне, отправляется на 20, где в этот момент находился вязаный. Ну и вязаный. Хорошо, что не штопанный. Лучше быть вязаным все-таки. Вот на днях упал, руку вывихнул. Юр, вот видишь? Вот видишь, о чем я говорю? А к Книв Валерыч, он плохого никогда не скажет, на самом деле, никому. Потому что он вообще добряк. Добряк просто в мировых масштабах. И поэтому, вот я и говорю, смотри под ноги. Кто из какого города играют? Все играют из своих домов. Это не Лан событие. А из каких городов? Преимущественно из России. Ну, возможно, есть ребята из Украины. В каких-то командах. Честно сказать, я не располагаю этой информацией, поэтому Nature of the Year and, and Not Only, к сожалению, не могу вам дать какой-то вменяемый ответ. Кстати, у вас очень... Очень и очень длинный никнейм Не хотели бы вы его немножко сократить а, Три минуса от команды Low Hackers Guys, Команда GMC в атаке что-то начинает Подздувать, хотя начинали вроде как За упокой а, Именно вообще в целом встречу Но сейчас что-то Что-то прям Снова к этому же и вернулись За здравия вообще не хотят но по лайфбарам обращаю внимание, ваше. Это лайфбары. Посмотрите, два еле живых игрока у обороны. Но, к сожалению, гибнет, не верь мне, и у Дедмауса не залетает. А был бы Дигл, я практически уверен, что это было бы что-то около какого-то красивого, интересного хедшотика, который нас здорово мог бы. Э ну, не то чтобы, конечно, подбодрить, но добавить нам, так скажем, смотрибельности к этому матчу, потому что, ну, что-то все скатывается все больше и больше к потной катке, и постепенно мы приближаемся реально к овертаймам. Ведь на табло уже 13-12, и команда Low Hackers снова вырываются вперед, как это было где-то под середину первой половины, то бишь под четверть матча. А, было все именно так, но сейчас агрессивная оборона работает, кстати, надо признать, работает а, Даже невзирая на то, что у команды GMC а, нет девайсов в данном раунде Я считаю, что они все равно этот раунд бы проиграли за счет как раз-таки а, вот этой самой а, агрессии Которую сверхнагло сейчас проявили Лоу Хакерс. Они просто пришли и поджали соперника, не позволив выйти даже дальше, как бы как бы дальше... Дальше чего? Дальше меда. Фанально закрыли оппонентов на меду. Ну, 14-12 как итог. Саня, КС будет... <laughs> Витя. Ай-яй-яй, Витя. Троллить нехорошо. Троллить найфа еще хуже. Сань, привет, когда что-нибудь будешь разыгрывать? О, привет, босс. Пока не скоро что-то буду. Но что-то обязательно буду, когда, правда, затрудняюсь пока сказать. <звы> Хаешки. Взрывы. Взрывы всегда очень часто на Инферно работают. Частенько в ребрах, частенько на банане. Но так или иначе команды пытаются друг друга взорвать. Как на Нюке пытаются простреливать, вот на Инферно пытаются взрывать. Вот уж не знаю почему, но так повелось. И как вы можете заметить, рассыпаются игроки команды лоухакерс Hackers от слова полностью. Единственным незамеченным остается Коба. И позиция у него кстати очень интересная, учитывая факт того, что его никто не чекнул, но минус по дедмаусу, как вы понимаете, естественно, э сразу выводит, как бы, Кобу из инвиза, и уже, в общем-то, его... Да ладно. И, в общем-то, уже, конечно, о том, что он оказался бы незамеченным, речи не шло. 14-13, очень интересная диковинная перестрелка. В общем, <смех> я совсем не ждал, конечно, что что-то такое будет, но, э, как уже Витя сегодня подмечал, начало января людям простительно, вероятнее всего. Привет из Узбекистана, Fly Ecstasy, и Узбекистану тоже большой-большой привет. Сегодня уже, кстати, здоровались с Казахстаном. Салам с Узбекистана пропишет енот Ну а у нас, как вы думаете, что? Правильно, проход на точку А И такой раунд, кстати, в исполнении команды GMC Мы уже могли лицезреть это заход через ребра на зелень. Правда, в тот раз команда ушла на точку Б. В этот же раз они все-таки решили остаться на споте А. Ну и посмотрим, насколько это сработает. Коба и дурачок из CSGO остались вдвоем. Есть снайперская винтовка и М. -ка. Девайсы вполне себе для ретейка, конечно. В АВП можно, в общем-то, было бы и выбросить. Ну, здесь лежит рядом калаш э, на всякий пожарный. И самое главное, есть дефьюз киты дамы и господа. И вот игроки обороны врываются в сайт в поисках соперников. А здесь никого нет. Энкси разменивается скобой и дурачок с GO без позиций. А самое главное, без дефьюз-китов. Выигрывает, даже на удивление перестрелку. Но очевидно, что проигрывает раунд. А это в данной ситуации все-таки. Чуть более важно. 14-14. Временная ничейка И в основном времени, дамы и господа, нам остается рассмотреть всего-навсего два. Раунда, причем по-любому При 15-15 Основное время закончится и будут допы При 16-14 победит Одна из команд, но кто Победит в этом матче, пока предсказать Очень сложно, однако у команды Low Hackers появляются ощутимые трудности С деньгами, потому что винстрик У команды GMC по таймингам Получается очень удачно Под конец встречи Ох ты Коба! Ох ты Коба! Накобил, просто накакофонил, если можно сейчас выразить своих соперников. И теперь нежданно-негаданно команда GMC остается в ситуации в двукратном меньшинстве. Да, если быть точным, 4 в 2. Но минус от не верь мне, дает надежду. А поставленная бомба, кстати говоря, эту надежду закрепляет. Еще один минус от «Не верь мне. Вязаный. И дурачок. Ой-ой-ой, вязаный. Да ладно, они просто. Они просто все ему отдались! Не верь мне! Не верь мне и вообще больше никому! Никому никогда больше не верь после такого! Он просто встал и квадрокилл сделал, вы видели? На волюшке, на силушке богатырской и на нереальном кураже сейчас команда GMC будет находиться у команды Лоухакерс с деньгами еще больше ГГ, чем в предыдущем раунде, поэтому ребятам сейчас придется играть... Но сверхосмотрительно. Дефюски-то, кстати говоря, имеются у всех, поэтому поставленная бомба это не так страшно. А вот потерянная позиция на 20, с точки зрения стратегии, конечно, уже очень сильно на что-то намекает. На что-то прям очень сильно намекает. Шуга, и не верь мне... Не верь мне снова. Этот парень продолжает убивать оппонентов. Два в два ситуация. На этот раз без неверия обойдемся. Шугар минус связанный Коба последний. 46 хп остается у Кобы. И в него почему-то, заметьте, никто не верил. Уже начали выходить игроки команды Low Hackers. Но, кстати, они угадали. К сожалению, не затаскивает Коба. Данную клач-ситуацию, но там при этом еще и время давило Даже если бы он выиграл перестрелку с двумя соперниками Совсем нет никакой гарантии, что он успел бы раздефать бомбу Ну, в общем, это очередной матч, в котором э, команды продемонстрировали Что не все так уж и однозначно в нашем мире Counter-Strike И порой э, команда может сыграть за слабую сторону гораздо сильнее